С того дня, как я отрешился от всего, взяв свой крест, последовал за Иисусом Христом, меня не прекращают преследовать так называемые христиане, в кавычках, с притчей о плевелах. Они трактуют эту притчу превратно, по причине любви к греху. Они говорят, будто бы поле это церковь и что в их церкви растут вместе и плевелы и пшеница. Но это заблуждение из самих глубин ада. Господь Иисус хочет сегодня помазать ваши глаза глазной мазью, чтобы вы стали видеть. Именем Господа нашего Иисуса Христа Тебе говорю прозри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 это мир, если в твоей церкви посажены плевелы вместе с пшеницей, это не церковь Божья, это обычная мирская организация, так сказал Иисус Христос. Доброе семя это сыны царства, это чада Божье, а плевелы сыны лукавого, это сыны погибели, это люди которые любят свои грехи. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Вот как Иисус разъяснил притчу о плевелах. Поле не есть церковь, поле есть мир. Если в твоей церкви посажены плевелы, то это мир. Это обычная мирская организация, и она не имеет ничего общего к церкви Божьей. Господь собирает в Свою церковь, в Свою житницу только пшеницу, только пшеницу, плевелы будут сожжены огнем. В церкви Божьей растут деревья, которые приносят добрые плоды, худые же деревья будут срублены и брошены в огонь вечный. Мой милый друг, покайся и прозри, да благословит вас Господь наш. Isso.